Собравшиеся требуют открыть посольство и дать им возможность отдать свой голос. «Я простоял с 11 утра, мне так и не удалось войти. Здесь большинство таких, проголосовали, может, человек 300», — рассказал один из протестующих. Некоторые активисты выкрикивают оппозиционные лозунги, некоторые пытались перекрыть дорогу. Волонтеры обходят собравшихся и собирают подписи под жалобой о нарушении прав избирателей. Как рассказал один из активистов, на участке была только одна кабинка для голосования». У посольства находятся полицейские, они призывают собравшихся разойтись и предупреждают об административной ответственности за участие в несогласованном мероприятии. В 20 часам 30 минутам в депмиссии стянули дополнительные наряды силовиков. Задержанных, по наблюдению корреспондента, пока нет. В 20 часам 45 минутам толпа начала расходиться. Некоторые заявляют, что будут находиться у посольства до объявления результатов.